Здравия, друзья! Денис Залевский на связи. Запишем сейчас видеоинструкцию, как создать кошелек призм. Обратился сейчас ко мне человек вконтакте, пишет, что я ему обещал монету подарить, ну и предлагает мне делать вещи, то есть спрашивает, как я ему дам монету. Я человеку отправлял видеоинструкции, вот можно посмотреть по переписке, но... Видеоинструкции, то есть это полностью пошаговый алгоритм да то есть с покупкой монет через обменник и так далее сейчас запишем простой вариант инструкции просто как создать кошелек чтобы предоставить его реквизиты для того чтобы вам подарили монету также если кто то видит это видео кому я обещал подарить монету на день рождения то Следуйте также этой инструкции, создавайте кошелек и обращайтесь. С радостью подарю вам монету. Так. Для того, чтобы открыть кошелек, заходим в любой браузер. Например, у нас это будет Яндекс. И пишем. Можно написать призм валет, либо кошелек призм. Можно по-русски написать вот кошелек призм. Вот первая ссылочка, как раз нам нужна. призм валет. valet.prizm.defis.space.com Все, переходим. Мне предлагают сразу ввести пин-код, потому что я на этом браузере уже заходил в кошелек. Создавал кошелек. А у вас такого не будет, если вы ни разу не создавали кошелек призм. Нажимаю регистрация. И при нажатии этой кнопки на экране высвечивается 16 английских слов. Это есть ваш пароль от кошелька. Необходимо его сразу сохранить. Желательно переписать куда-нибудь на бумажку, в блокнот, положить в какое-нибудь место, чтобы вы его не потеряли. Можно сфотографировать. То есть, чтобы он хранился у вас в нескольких местах. В несколькими способами. Потому что если вы его потеряете либо забудете. В кошелек вы зайти не сможете, потому что этот пароль не восстанавливается и сменить его невозможно. Ну, самый простой вариант взять его, выделить, скопировать и сохранить на рабочем столе. Для этого я его скопировал. На рабочем столе пустое место нажимаю правой кнопкой, нажимаю создать текстовый документ. Подписать его можно, например, кошелек. Ну или еще как-нибудь, чтобы вы сами не запутались. Все, сюда его вставляем. Видим, да, что вставили сюда эти наши слова. Все, нажимаем закрыть. Он нам сразу предлагает сохранить. Да? Нажимаем сохранить. Все, то есть вот здесь вот этот пароль у нас сохранен. Я удаляю эту папочку, потому что она мне не нужна. Так. И после того, только после того, как вы записали этот пароль, сохранили его, удостоверились в этом, нажимаете вот эту зелененькую кнопочку Sign In, это вход по-английски. Далее вам система предлагает ввести пин-код. Пин-код вы придумываете. То есть это тот же самый пин-код, например, которого вы используете при оплате там, банковской карты да, в магазине, либо при снятии денег. Сочиняете эти цифры. Например, там можете свою дату рождения там, или еще что-то. Ну, то есть, э, те четыре цифры, которые вам будет легко запомнить. Вот. Ну, нажму 1, 2, 3, 4. Нажимаем ОК. И система предлагает нам ввести э, повторно, чтобы мы точно убедились, что мы помним его. Все, нажали ОК. Вот мы видим пустой кошелек. Только что созданный где везде по нулям чтобы вам на этот кошелек подарили монету, как, например, кто-то обещал, да? потому что в призм сами вы зайти не сможете, то есть система устроена таким образом, что пригласитель должен подарить вам монетку. Так, чтобы э, вам подарили монету, нажимаете вот в кошельке на эту вот сиреневую ссылку. И у вас открывается QR-код, который вы также можете э, показать человеку. И человек с, э, с телефона, если у него установлено приложение призм, может отсканировать этот QR-код и отправить вам монету. То есть можете вот, сделать скриншот, например, его отправить ссылочкой. Либо можете... Так, так, так. Вот. Либо можете использовать вот эти вот данные, которые находятся под QR-кодом. Да что такое? Вот. Мы видим, что под QR-кодом находится адрес кошелька Призм. И публичный ключ вот Кей, для того чтобы человек смог перевести вам монету на кошелек ему нужно будет отправить вот адрес вашего кошелька вот он и публичный ключ вашего кошелька все после этого человек спокойно переведет вам монету а, Итак. Сейчас я записал это видео, надеюсь, что все ясно и понятно. Если... Так. Если это видео будет вам полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Благодарю за внимание, до новых встреч.